Здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас 27 марта, и сегодня в первом материале я хочу продолжить ту тему, которую начал вчера утром, а именно подведение итогов первых 30 дней войны на Украине. В первой части мы с вами рассмотрели военные аспекты этой борьбы, сейчас мы посмотрим на другой аспект, не менее важный на самом деле, это война на информационном фронте. Дело в том, что сегодняшний 21 век, он показывает во всех военных конфликтах одну и ту же картинку. Война на информационном фронте является неразрывной частью любой борьбы. И в первую очередь проигрыш именно войны на информационном фронте зачастую приводит и к поражению на полях сражений. Все это прекрасно понимают, именно по этой причине война в информационном фронте развернулась бескомпромиссно и на сегодняшний момент по итогу 30 дней я могу констатировать. Борьбу Киев, несмотря на то, что инструментарий изначально у него был намного более мощный, чем у нас, они ее проиграют. Именно потому, что они проигрывают информационную борьбу, они сегодня так и стерят. Пытаются закрыть любые каналы, в том числе и мой, которые показывают альтернативную картинку. Вот обратите внимание, ни я, ни мои товарищи по информационной войне ни разу не предложили, например, закрыть канал какого-то Арестовича. Наоборот, я многократно на него ссылаюсь, я постоянно его высмею, говорю, ни в коем случае не надо его закрывать. Что всю ту дурь, которую Лёшенька рассказывает, либо другой защитник киевского режима рассказывает, ни в коем случае нельзя это запрещать. Наоборот. Наоборот, нужно постоянно брать и тыкать его носом в его старое видео. Потому что на сегодняшний момент и главная проблема состоит в том, что уже сегодня по итогу 30 дней та картинка, которая реально ну, даже многие уже жители Украины видят, она расходится с тем, что им вливали в мозги. Вот вчера, когда был обстрел крылатыми ракетами «Калибр» Львовской области, э Волынской области, там, во по всей Западной Украине то есть, летали российские крылатые ракеты, вот жители, местные жители начали задавать вопрос Лешеньке Арестовича. Арестович, а ты же нам рассказывал, что у россиян закончились ракеты. И вчера же опять же была истерика со стороны Черниговского мэра, который говорит, все, у нас полная задница, еще немного, и нас просто закатают в асфальт. Как закатает в асфальт, спросят паристичные украинцы. Ведь вы же нам расскажете, что там все хорошо, что Чернигов держится, наоборот, мы успешно контратаковует и не пускает противника дальше нескольких десятков километров от границы. Ну и также, например, обычному украинцу сегодня трудно понять, почему, например, официальный Киев не может деблокировать Мариуполь. Потому что по тем картам, которые ему показывают, Мариуполь, если окружен, то буквально тоненькой линей российских или днр войск, которые прорвать, ну, по мнению туристичного украинца, довольно таки просто. Главное, чтобы было политическое решение. А на самом деле фронт уже давным-давно откатился на 100 километров на север, и понятно, что прорвать его нельзя. Наоборот, здесь идут тяжелые оборонительные бои со стороны ВСУ, и ни о каком наступлении на Мариуполь речи не идет. Речь сегодня идет об окружении и уничтожении всего Восточного фронта. И естественно, киевским пропагандистам с каждым днем становится все труднее и труднее объяснять населению, почему а, они должны бороться до конца, и почему все идет не так, как изначально планировалось. Потому что напомню, как только начались боевые действия, вот через неделю Леша Арестович и прочие и же с ними бодро заявляли о том, что все, сейчас две недели мы их остановим, через две недели отбросим границы. Прошел уже месяц, не отбросили. Наоборот, Киев блокирован, Харьков блокирован, а марюпольский котел по сути уже ему там все, оборона под Изюмом прорвана, стратегические резервы там сожжены и над всем этим большим огромным восточным фронтом нависла угроза уничтожения. И здесь я хочу напомнить, на чем базируется упортость и упоротость населения, которое борется сегодня с российскими войсками, а также с войсками народной милиции ДНР и ЛНР. Они уверены в скорой и близкой победе. Им везде рассказывают, что, ребята, у вас, да, у вас может быть конкретно на вашем участке все плохо, но на остальных участках у нас все хорошо, враг бежит и скоро побежит у вас. И при этом население абсолютно не смущает тот факт, что буквально две недели назад, говоря о том, что война закончится, победа Украины Украине через месяц, потом через три, потом через пять, и вот буквально пару дней назад уже речь пошла о семи-десяти месяцах, причем не как о войне, которая закончится, а как о том, что мы сможем на протяжении этого времени удерживать целом линию Днепра. А вы, пресечные украинцы, должны партизанить в тылах российских войск. Никакого партизанского движения в тылах российских войск пока не наблюдается. Я внимательно слежу за ситуацией в Черниговской области, в Сумской области, в Запорожской области, в Херсонской области. Никакого партизанского движения не наблюдается. Да, бывает периодически туда заходят разрозненный ДРГ, сил специальных операций Украины, но это не партизанская война. По той территории, которая украинская пропаганда пишет, что как бы она не занята российскими войсками, совершенно спокойно ездят российские патрули, российские колонны, когда им надо заходить в той или иной населенности пункт, в тот или иной город небольшой, там на севере Чернеевской области, заезжает местный сельсовет, берут сельского голову, на поговорить куда-нибудь отвозят, возвращает приезжает обратно сельский голова, либо городской голова и говорит, ребят, ну тут от россиян поступило предложение, давайте жить дружно, мы их не трогаем, они нас не трогают. Примерно ровно то же самое позавчера рассказывал мэр города Славутич. И все это постепенно доходит до обычных граждан Украины, которые понимают, что официальная пропаганда им лжет. И я обратил внимание, что на протяжении последних двух недель вот та первичная истерика, огромная мощнейшая истерическая волна, которая исходила из украинских социальных сетей, которая перехлестывала через границы и обрушалась и на жителей Беларуси, и на жителей Российской Федерации, она стала спадать. Она откровенно стала спадать. И, кстати, об этом в том числе говорил недавно господин Арестович. Я делал материал по этому поводу. Ссылку на него я дам в текстовой строке под видео. Очень наглядный материал. И тем, кто его не посмотрел, очень рекомендую его посмотреть. И сегодня, прекрасно понимая, что и в военных война проигрывается, и в информационной, киевский режим истерично сваливается в то, что всегда в таких случаях сваливается любой нацистский режим, в жестокость по отношению к пленным, в жестокость по отношению к своему собственному населению. И уже в том числе господин Зеленский начинает плевать в ту руку, которая его кормит. Он открыто говорит западным странам, что вы нас продали, вы нам ничего не даете. Именно по этой причине Украина погибает. Нет, Зеленский, Украина погибает по другой причине. И об этой причине ты ему никогда не скажешь. Но когда население Украины, а когда мы освободим страну, оно обязательно узнает и причину, и каким образом вы управляли страну на протяжении последних 8 лет, узнает всю правду, вот та ненависть, которую вы напитали население Украины, она обратится на вас. И я хочу киевской власти напомнить очень известный давний афоризм. Самый страшный враг – это обманутый друг. И подытаживая сегодняшний выпуск, я хочу сказать, что да, на сегодняшний момент довольно немного еще количество украинцев, разочаровавшись в официальной пропаганде начинает слушать альтернативные источники. Но с каждым месяцем таких людей будет становиться все больше, больше и больше. И мы увидим, каким образом быстро меняется настроение жителей Украины, особенно на фоне тех событий, которые произойдут в ближайшие недели и месяцы, когда киевский режим, организируя, будет разрушаться. Вот это то, что я хотел сказать в данном выпуске. И следующий выпуск я планирую сегодня не стандартный, а специальный. Тот выпуск, который я готовил на протяжении нескольких недель и который анонсировал несколько дней назад. И который тоже будет касаться информационной борьбы. И в нем мы будем говорить о нашем уже наступлении не только на информационное поле Украины, но и на информационное поле Европы и Соединенных Штатов Америки. Настало время наносить свой удар. Все, дождитесь этого выпуска, а на пока у меня все.